Повторяется у нас с периодичностью там, ну, в какое-то время. Конкретный вопрос. Как применять коэффициент растяжимости, если изделие шьется из разных материалов? Если в одном изделии используются и эластичные материалы, и неэластичные материалы. Все очень просто. Объясняю. Как работаю я? У меня обычно, ну вот если, например, я шью белье себе, то имею в своем арсенале две базовые основы. Одна базовая основа у меня построена по моим... Чистым меркам, да, вот те, которые я сняла, без прибавок к свободе облигания, ну, то есть просто по меркам. И вторая базовая основа у меня всегда дежурная, она с учетом коэффициента растяжимости. Все эти базовые основы, естественно, у меня подписаны, как-то помечены, я их различаю. То есть для нерастяжимых материалов и для эластичных материалов. Естественно, когда мне нужно сшить трусики, то вот смотрите, показываю пример. Далеко не надо ходить. Кружево на сетке. Кружево расположено достаточно плотно, очень плотно. Особенно вот в этой верхней части мне захотелось расположить цветы именно вот так вот горизонтально. Полностью весь участок под животиком. Ну и практически вся передняя деталь, она у меня вот неэластичная. Оно как бы тянется, но очень плохо. То есть тут вообще его можно не применять. Если мы, например, к эластичным тканям и полотном применяем коэффициент растяжимости минус 15% или там, умножить на 0,85, что, впрочем, одно и то же, то вот к такой сетке ну, даже минус 5% будет ни туда, ни сюда. Я строю, вообще использую по чистым меркам построенную базовую основу. Все, для передней детали взяла, перевела на кальку, раскроила. Для спинки, естественно, я беру эту часть вот этой задней детали из базовой основы, которая построена с учетом эластичности. И все, и спиночка у меня получается вот такая. Вот, например, если это сетка, то все тянется, все хорошо. То есть все очень просто, и мне кажется, этот ответ лежит на поверхности. Следующий момент. Если мы строим не трусики и шьем не трусики, а какое-то плечевое изделие, либо бюстгальтер, тут все просто. Я стараюсь всегда использовать базовую основу без учета коэффициента растяжимости на бюстгальтер. Строю ее по чистым меркам, потому что всегда делаю макет, а макет у меня из бязи. И а, в одном из курсов, это, кстати, был курс на большую грудь, там я показываю в уроках на, по моделированию, как уже готовое лекала, вот, например, спинка, да, у нас у бюстгальтера, сейчас покажу. То есть чашку мы отстроили, чашка с выточками, допустим, и от бокового шва уходим вот сюда, вот, в сторону спинки, ну, может быть, даже с плечиком, с усупом по плечо вот здесь вот у нас спинка да такая, вот бретель, от бокового шва и в сторону спинки, там я показывала, как применить коэффициент растяжимости 2-3% только к стану. Там проходит такой перенос параллельных линий на некоторые величины. Этот урок есть да, в курсе на большую грудь, и все. То есть плечика получается с учетом коэффициента, а вот эта центральная часть, она у нас дублируется корсетной сеткой, нерастяжимые материалы, чашка тоже не всегда должна быть такой, ну, эластичной, да, все равно мы используем подклад для того, чтобы грудь держалась, поэтому вот этот участок у нас все равно остается без коэффициента, либо используем совсем маленький коэффициент. Все, все очень просто, я это всегда тоже объясняю и в группе в Telegram, то есть мы там общаемся постоянно, подписывайтесь, кстати, на эту группу, не поленитесь, стройте всегда и на заказчика базовые основы складывать в конвертик все у вас в папочке хранится благо места, наши выкройки да для нижнего белья занимают немного все с вами была ольга Дьяченко, канал ближе к телу оставайтесь с нами подписывайтесь на нашу группу в telegram работаем